Друзья, у нас еще одна раздача от кошелька НОКУ. Раздают монету, которая уже торгуется. Добавлена на CoinMarketCap. Торги проходят на PancakeSwap, Uniswap, Biloxy. Смарт-контракт Ethereum. Binance Smart Chain. Фантом. Я уже монету добавил в список на PancakeSwap. Итак, для получения токена проходим регистрацию, подтверждаем почту. Сайт, кстати, тупит. Очень много народу. Реклама огромное количество, поэтому кошельку запущено. И раздача проходит две. Первая здесь, вторая в Telegram-боте. Проходим регистрацию, подтверждаем почту, дальше авторизовываемся и жмем кнопку Add Wallet. Сейчас у меня вот Коннектится каждые 2 минуты. Нажму пока на паузу. Хотя нет. Не пришлось. Нажимаем сюда. Выбираем Knockout Chain. Create a New Wallet. Создаем кошелек. Не забываем сохранить. Keystore файл и Private Key. По которым мы будем дальше авторизовываться. Если вы вышли из аккаунта, авторизовываетесь. Вашего кошелька здесь видно, скорее всего, не будет заходим сюда нокучейн приват кей и авторизовываемся по нему после этого кошелек отобразится в разделе валит переходим в telegram bot -бот. стартуем бота указываем почту которую вводили на сайте на почту придет код его вводим боту дальше здесь нужно ввести мой реферал код Будет в описании под этим видео. Подписываемся на два их телеграм. Нажимаем Дон в боте. Подписываемся на твиттер. Я еще сделал обычный ретвит. Поставил лайк. В ответ боту вводим юзернейм Twitter. И на этом все. Ваш реферальный код. Можете приглашать друзей. Ну вот опять коннектится. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.